Расскажите как правильно быстро принимать решения, что твое что нет. Не торопясь. быстрое решение не принимать. Но если нужно быстрое решение принимать вам поможет метод из моей первой ступени, который называется весы. Используйте. Лилия Савина дочь сильно сутулая. подскажите как помочь эзотерически. Оденьте ей на запястье и на шею и на поясницу зеленые нитки. И используйте, и пусть она их носит на протяжении хотя бы 4-6 месяцев. В кровать ложите длинный камень, гальку черного цвета. Это все помогает выровнять позвоночник. В ноги ложить. Светлана Никоненко, огромное вам спасибо, пожалуйста. Наташа Деминская, здравствуйте. Как эзотерически снять материнское проклятие? Оно у вас.. Оно у вас, э, мама жива при этом или нет? Вот смотрите, если мама жива, то маме нужно сделать откуп. То есть маме отправить деньги на счет и телефоны, допустим, так, чтобы она не знала, кто прислал. И сказать при этом, я откупаюсь от проклятия, и все. И если мама умерла, необходимо принести на кладбище к маме чашечку с водичкой и положить туда конфетки или печеньки или ту еду которая мама больше всего любила и сказать мама это тебе от меня откуп от проклятия